Маликова, бурные аплодисменты, Дмитрий Юрьевич. Спасибо. Здравствуйте. Значит, Какое формат... красивое кресло. Пожалуйста, присаживайтесь.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 Да. Кристина Иванова, Казанфест. Дмитрий Казан, В... что? Ну, портал а, Казанского. Да? Да, mm -hmm. Хотел, во-первых, сказать, что... На удивление мне понравился очень. Вот восхитительно. Ну, не ожидала. Дело момент? в том, что Кристина да. у нас очень критичный журналист, она а -а -а. всегда ко всему, да, относится очень критично. Так mm -hmm. что да, высшая похвала. Mm -hmm. Немножечко не то, что критики, а таких размышлений. То есть, неужели вам кажется, что один спектакль действительно способен а, поменять вот, перевернуть это мироощущение, какое-то восприятие музыки среди вот, подрастающего mm -hmm. поколения? Второй вопрос: почему все-таки ценс 12 плюс?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 А вот нет некоего ощущения, может быть, возникать, что классическую музыку немножко опускают до уровня вот этой современной? Потому что вот звучит Моцарт, Рон турецком стиле, в конце Вивальди звучит вот тоже в такой технологичной обработке. Но это жизнь. Это жизнь. Это необходимо. То вас не коробится. Меня это не коробит, но абсолютно наоборот, это же мой спектакль. Я сам все это сделал. Я просто пытаюсь сделать так, чтобы приблизить эту музыку к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 Здравствуйте, Юля Паташева, журнал Теле 7. Вначале, вначале хотела бы сказать вам огромное спасибо за то, что я сейчас увидела на сцене, потому что шла немножко с таким, ну, ничего не ожидаю, честно говоря. Не понимаю, куда идете. Э, э, ну, ну, как толков, сказать? То, uh, я имею ввиду, что да, когда против... мне было 15, я слушала вашу музыку. Сейчас моей дочери 15, она закончила музыкальную школу, сказала мне, зачем я туда пойду. По поводу классики я знаю все. Но, Дима,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 А второй ответ: я абсолютно искренне, меня девушка спросила, Дмитрий, в каких новогодних передачах вам возможно будет увидеть на Новый год? Я говорю, да выкиньте вы телевизор. Чего вы видите, погулять Погуляйте лучше новогоднюю ночь, и все. Тоже зацепились, понимаете? То есть это просто моментальная реакция. Я так на самом деле мыслю. Я ничего не придумываю. Потому что как только я начинаю, или кто-то начинает что-то придумывать, что-то сочинять, вот сейчас я что вот такую шутку, это перестает работать. Люди ценят только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 она просто очень такая красивая у вас девочка. И как вы вообще оцениваете ее шансы, может быть, на сцене или как-то в ближайшем будущем? Спасибо. Я же вам сказал, что мы определились: она не идет в музыку, она идет в журналистику, так Но при этом у нее уже вышел, по-моему, второй, какой-то. У нее есть ролики, да.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 в Ростовской области Ростов-на-Дону вот. и там, как бы, казачество такое, вот, наверное, Донское, да, вот. Ну, как-то как вот понятно, Дед, понятно, прадед, а дальше просто надо, надо поизучать этот вопрос. Сказать. Я, я знаю, что корни и, они такие тюркские, наверное, да, получается. То есть, это вот надо мне просто побольше этим позаниматься. Но я себя даже не знаю, кем я себя ощущаю. Вот, ну татар же народ такой, очень талантливый, да, а, немножко с хитринкой, да, вот а, добрые такие люди, очень хлебосольные. Вот я не успел приехать, меня сразу так накормили вообще это самое, вот. А, и а, поэтому вот мне кажется, если в человек в, кров в крови есть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 Значит, я, чему учат спектакль? То есть все расценили это не как развлечение. Вот это самое главное. Детки, да. Понятно, взрослые мы понимаем, что это образование, просвещение mm -hmm. и восторги. Да, мне интересно было знать детское. Да, да, да. Да, говорит, это не развлечение. Говорят, это образование, то есть сами они это поняли. Одна девочка сказала, значит, оказывается, я поняла, что нужно ценить то, что умеешь. Да. Дети, оказывается, подготовлены, Здесь СИЗМОЗ учили mm. ну, школа, школа, mm -hmm. из музыкальных школ, театра, из театрального училища. Более взрослые девушки сказали, что все, мы пойдем покорять Москву, мы поняли, mm -hmm. что мы нужны. Вот. Но вопрос у меня такой. В спектакле вот мысль очень интересная прозвучала о том, что сейчас де дети, подростки очень закрыты, ленятся воспринимать что-то новое.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 сам пытается выстроить такую же модель в своей жизни. Не всегда, конечно, у всех получается. Вот. Ну и, и конечно...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 том, что а, сейчас вы записали ролик с МС Хованским, вы фактически покорили Твиттер и сейчас пошли на Ютуб. Mm -hmm. У меня два вопроса. Первый вопрос, как вас вообще вынесло на Ютуб? И второй вопрос… Как вас вынесло а, на Хованского? на, вообще, на Хованского тем более. А второй вопрос, поскольку Хованский игровой блогер и предыдущий вообще медиавсплеск был тоже фактически вокруг видеоигры, вы сами вообще играете? Mm -hmm. а, я, к сожалению, играю только на рояле и на нервах с моей жены, моей жены. Вот потому что просто нет времени, ну, к сожалению, ну, потом возраст уже не тот. Хотя интересно играть. Вот. А, раз. Во-вторых, что касается YouTube. Во-первых, кто смотрел этот ролик? Аудитория 18 ⁇ обратите внимание. Вот, да, там уже 5 миллионов просмотров, ну, в общем-то, трех дней еще нет. Вот. Ну, вам в целом понравился? Да, очень.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 да. Здравствуйте, я тоже хотела сказать по поводу этого. Да. И вот мои друзья, сейчас можно так сказать, что каждый третер у нас рэп-исполнитель. Да. И вот вы стремительно так вырвались в эту рэп-индустрию. И когда вы начали вести твиттер, это был, как бы, можно сказать, первый взрыв. Потом, когда вы появились на шоу «Версус», это был второй взрыв. Потом убий а, да, три... Это вообще…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 Впервые почти да, сходятся вот YouTube и, и официальное, официальное телевидение. Да. Вообще просто меняется способ доставки информации. Во-первых, мы, взрослые артисты, многие просто не заметили, как поменялось поколение. То есть это поколение очень, очень резко и быстро поменялось. Потому что вот вы еще пока очень все молодые, но когда становишься старше, то есть те...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 Мы говорили о спектакле. Я хочу, чтобы молодежь была открыта к миру. Я тоже хочу быть открытым к миру. Вот и все. Вот. Что касается конкретно Хованского а, а, и что касается благосферы, то я вот хочу вам сказать, как а, это, в общем, профессиональный на самом деле а, а, разговор, потому что для того, чтобы достичь успеха, даже в такой а, а, провокативной, жесткой, а, а, зачастую пошловатой среде, как благосфера, нужно все-таки обладать определенными способностями. Вот. И э, все эти люди, которые достигли там, 2 5 миллионов подписчиков, э, они не, не Вот И в случае с Хованским я в очередной раз в этом убедился. Вот. Э, как получилось? Я в том же Твиттере написал, что с кем бы мне фит замутить. И от него, во-первых...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 Но SMC, а? Скриптонид. Скриптонид. он такой, совсем, да, такой, <соцеб> да, да, да. Можете взять фильм с Томасом разом У него достаточно такое интересное слово звучание. Томас Раз? Томас Мраз. Он из Долб Объединения, бывший Ян Краши. Он русский? Да, с mm -hmm. башки и Да, вы можете вот. мне как-то написать или э, сказать, потому что я, даже, я его не знаю, я хотя бы посмотрю его. Я могу показать вам его твиттер после, или же да, да, или мне в твиттере, или где-то напишите просто, Хорошо, обязательно. Дмитрий, сделайте фит с, вот с этим парнем. Обязательно, Привет. Алмаз Привет. будет очень рад, Привет. мне кажется. Да. вот, ну к примеру, да. И я открыт, мне поэтому можно запросто... Важно, чтобы это было интересно и творчески. Спасибо. Спасибо большое. А... А время пролетело. Вообще, да? к сожалению, да, да время. Через час спектакль время очень давит, да, и оно давит основательно, поэтому я вынужден, я вынужден. Вам вы даже не представляете, еще не то слово, вы даже не представляете, что нам стоило. Вот, если бы это не было в субботу вечером, вообще снесли бы эти стены. Да, это к вопросу о вашей популярности. Вот, вот еще раз вот, продемонстрируйте аплодисменты. те, кто в субботу вечером пришел.